Так, у нас есть вот такая стена, это опилка бетон, то есть опилки перемешанные с песком и с цементом. Стоят они уже вот в тонком состоянии, наверное, лет, сейчас скажу, лет 12. Вот это повыкрашивалось, это Андрей, когда маленький был, шайбу кидал, и она по это, ну это мы ничего заделали. Наша задача снять вот эту вот. Вот такая вот обрешетка получилась у нас э, на стену. То есть вот здесь вот вот эти места вот это бруски прям к стене, между ними утеплитель, опилки с цементом и поперек бруски для того, чтобы э, прикручивать профлист. Вот видите, цели у меня они не получились, ей не хватало, надо, чтобы была плоскость выровнять. Я подкладывал э, вот такие вот линия, теперь я что еще хочу, я хочу вот эти вот например вот стык, вот здесь вот усилить кусочек э, деревяшка сверху прикрутить, вот раз два, три, 13 усилений надо сделать, то есть каких усилений закрыть между прибить между вот этими двумя и можно будет начинать прикручивать профлист, перед тем как прикрутить профлист, вот здесь вот я сделаю металлическую такой фартук, чтобы отвести воду подальше ну, сейчас все увидите. Ну что, ребятки, всем привет. Все наши камеры сломались. Тут уже взяли фотоаппарат. Был у нас. Дочь подарила. Спасибо, дочь. Кэннон. А вот Андрюха приехал, как бы немножко подразобрался, меня снимает. Поэтому то, что я снимал, и вот эти вот три листа мы прилепили, это все произошло без видео. Вот. Покажи, Андрей, вот отсюда вот так зайди, чтобы было видно. Видите, вот на тех видео было видно, как я вот эту решетку делал быстро-быстро. Вот. И сейчас, вот сегодня воскресенье, положили третий лист. Что интересное в этом листах? Все листы, они как бы ушные немножечко по геометрии не совпадают. Ну, умные люди, которые всем этим занимаются, говорят, что и новые нифига не совпадают. Поэтому мы что делаем? Если вот, вот я черчу линию, вот эту линию вертикальную по отвесу. Вот, кстати, отвес висит. Вот он. Вот она, вот эта вот линия. Вот Кладем сюда лист и потом вот это расстояние измеряем. И где у нас немножко не хватает, просто тупо берем Вот оттуда снимай И чтобы меня было видно Просто тупо берем И вот так вот тянем И в это время, когда растягиваем, приворачиваем А это сюда задвигаем Я Почему решил это показать Ну, людям, может, которые будут делать Это пригодится То есть металл, он играет Ну вот как-то так Сейчас вот просто будем дальше работать Поставим на штатив И потихонечку все это снимать будем Что ты сейчас сделал? Я болгаркой отрезал кусок, идут заусенцы, эти заусенцы снимал, чтобы не порезаться. Сейчас будем монтировать и порежемся. И потихонечку, не спеша, тут ничего не задеть. Аккуратно там, сзади посмотри. Вверх смотри. Настя, я мне когда. Вот спасибо. О. Так, зови, Андрея. Давай, Андрей, выставим. Видите, криво. Видите, надо в ту сторону. Вверх. Так, куда? Палки надо. Доченька, что? Мама. Что это? Андрей, ничь угу. поднимай там. И не поднимается он. Почему-то угу. криво вообще какие Почти до угора. ну еще раз давай, вверх, кушай поднимай. Все, отходитесь двое. Нет, двое. Подожди. Двое. Почему вот это не подходит? О, вот так. Все, отходите двое. <связать> <связать> вот на ширину карандаша можно пилить. Ну, петь, нарисуй, побольше нарисуй, это а то будет впритык. Посмотрите, видите вот эта полоса? Вот эта полоса, то есть нам надо было железо немножко сдвинуть туда. Покажи. Вот видите, оно как получилось. Сейчас мы его на саморезы прикрутим. То есть, чтобы вертикальную эту линию соблюсти. Вот эту, мы здесь маленько сжали, как гармошку, а там оставили на место. Но при случае, при необходимости, можно было и потянуть вверх. Но так как вверху тянуть неудобно, решили внизу сжать, чтобы вертикальные полосы были. Вот, а теперь я прикручу. Ты туда зайди. Сначала вверх, давай, прикрутим. Сбоку с одного поколения. Вверх буду крутить. Давай, Ваня, натягивай, а я буду снимать. Натягивай сверху. Чего натягивать? Ну, Жилетку. же не видно эту. А Сбоку. Нет. ты тогда по порядку крути. Через одну. Спасибо. Ну что, всем привет! Вот готовая наш проф, как сказать, профлист обшитая стенка. Прошло уже более года после того видео, которое вы сейчас видели, то есть, где мы с ларисоном пельмяником и с моим сыном обшивали все это дело, значит зарекомендовала себе обшивка прекрасно немножко тут уже поцарапали за этот год Ну ничего страшного все отлично работает обшивка держится я думаю еще простоит лет 20 а еще что хотел сказать этот профлист не новый я его как бы купил в БУ и поэтому думаю для гаража пойдет видите тут уже старая вот... обшивалась ну все, обшивайте лист, ой, обшивайте профлистом гараж. Вот так вот он, смотрится вот так, если отсюда с этой стороны и вот отсюда. Эта дверь прислонена, уберется, конечно. Уже перезимовала, я уже говорил. Ремонт дома продолжается.